Всем привет привет и добро пожаловать на канал я Оля и сегодня у нас очередная распаковка коробочки от компании Royal Sample. Мне лично предыдущий состав коробочки Элигир очень понравился. И я решила заказать еще одну лимитку. Смотрите, какая она огромная и стоила достаточно недорого. И здесь настолько классные продукты. Я знала заранее уже состав, который будет. Поэтому с радостью ее заказала. И перед тем, как мы с вами начнем разбор косметички, я хочу сказать, что на сайте kitu.ru сейчас проходит глобальные распродажа товаров для дома, кухни и детских игрушек. Игрушек. Ссылку на данный сайт вы найдете в описании под видео, обязательно заходите. Реально можно купить классные приборчики и игрушки для себя и для ребенка, поэтому обязательно посмотрите. Лично я уже выбрала некоторые товары, на которые позже сделаю обзор. Буду доставать товары из косметички и что первым попадается, о том и рассказывать. И буду использовать, конечно же, для помощи вкладыш. И давайте приступим. Первая вещь, которую когда я увидела в дразнилках, это был вот такой вот шампунь Франжепани. Написано, что он без сульфатов и парабенов и без воды, что меня очень порадовало. Объем у него 50 мл, очень приятный аромат, я уже понюхала и дизайн тоже. И надеюсь, что в деле он будет очень хорошо промывать волосы и не, не сушить их. Для меня это очень важно. Так что вещица очень красивая и, надеюсь, очень здорово понравилось что она в составе а также здесь у нас представлено очень интересное средство это очищающая пенка для зубов и десен написано что ее мы используем наносим полоскаем рот 10-15 секунд и смываем водой интересное средство у меня муж любит различные такие вещички поэтому это вещи будет для него заинтересовало меня. Также, что попадается в этой коробочке, это вот такой вот минеральный гель для души «Поцелуй моря». Я уже знаю эту фирму, она очень хорошая, если я правильно произношу. Исправьте меня в комментариях, если что. Очень приятный гель, он а, хорошо пенится, а, не сушит кожу. А, уже знакома с этой компанией, потому что поэтому рада, что она представлена в данной коробочке. И полноразмерное средство стоит 1391 рубль. У нас а, вот такой вот Саша. Далее, что я очень хотела попробовать, а, это вот такая вот Интересная сыворотка для рук и ног. Активная коллагеновая сыворотка. Написано, что она спитает и уплотняет тонкую сухую кожу, разглаживает и стимулирует синтез коллагена. Наносить сыворотку тонким слоем на кожу рук и ног. Я уже открыла ее, честно вам признаюсь. Потому что мне было интересно, какая она по консистенции. Оказалось, что она очень легкая и очень быстро впитывается. И приятный у нее ненавязчивый аромат. Она не пахнет ничем, можно сказать. Ненавязчивый, такой приятный аромат. Очень-очень быстро впитывается. Смотрите, прям буквально нанесла и сразу ее нет. И полноразмерное средство стоит 3060 рублей. Это полноразмерное средство, что очень радует... Коробочки. Необычная вещица. Так, что у нас еще здесь есть? Просто супер косметичка. А, так, далее. Еще одна вещь, которую я хотела попробовать. Это у нас восстанавливающий кондиционер. Э, органик кератин. Его нужно наносить, нанести по волос и не смывать. Честно, с такой фирмой не сталкивалась. Пахнет приятно. Попробую, потом вам расскажу. И полноразмерное средство стоит 1439 рублей. Здесь у нас 75 миллилитров полноразмерное средство. С удовольствием попробую. Люблю различные новиночки. Думаю, что а, средство очень хорошее. Также у нас Коробочки представлено. Это у нас очищающий муж, очищающий мус, горный чай. Эффективно очищает кожу, идеально подходит для удаления загрязнений с кожи глаз и лица. Корос. пробовала как-то давным-давно крем от этой фирмы. И могу сказать, что неплохо справлялся со своей задачей. В этот раз попробую гель, потом вам расскажу. Тоже достаточно большой саше. Еще здесь в коробочке представлена вот такая вот огромная палетка. Я также, когда ее увидела в дразнилках, сразу захотелось заказать. Это палетка для лица, корректирующая от Диваж. Она просто огромная. Ой, как я открыла, прям задела. Здесь у нас в этой палеточке представлена белый оттенок пудры. Так, также обычная пудра, также хайлайтер. Так. И вот это все у нас тени для бровей. Очень классная вещица. Ранее в коробочке мне попадалась тональная основа, которая мне понравилась. Она мне подошла по оттенку, очень хорошо ложится. И средства от Диваж я ранее не покупала. И эту палеточку попробую с удовольствием. Просто... Оно огромное, гигантское и думаю, что даже она понравится. И цена у нее 749 рублей, что уже окупает стоимость коробочки. Дальше, что нам еще? Как ни странно, но я хотела себе купить новые боритвенные станки. Можно сказать, что косметичка прям удачная. И когда я увидела в разнинке, что будут станочки, я подумала почему бы не попробовать что-то новое и это будет как дополнительный такой бонус и здесь тем более еще находится сам станок да и плюс еще дополнительные кассеты что является преимуществом здесь у нас три лезвие, плавающая головка увлажняющая полоса с маслом ши, что очень очень хорошо так что станочки с удовольствием попробую. И стоит этот наборчик 339 рублей. Для лета очень актуальная вещица. А также в коробочку положили накладные ресницы. Я как-то уже давно не, ничего не наклеивал, не использовал. Написано, что данные накладные ресницы можно носить до 15 часов и они очень легко снимаются подарю их племяннице она а, такие вещицы любит здесь еще было представлено а, вот такой вот саше духов я их понравил попробовала а, на запах очень приятный аромат на основе цветов мне нравятся такие запахи вот Ничего не могу сказать. Хорошие духи. Можно попробовать. Так, что здесь еще было? Здесь еще был вот такой вот интересный батончик, который я уже съела. Свекла-имбирь. Фруктово-ореховый батончик. Честно сказать, удивил меня вкус. Но если вы на диете или на правильном питании, вам точно понравится. 35 грамм и за раз его целиком не съесть. То есть я чай попила и у меня еще осталась половинка. Необычный батончик, честно. Больше о нем пока ничего не могу сказать. Так, еще здесь была вот такая вот маска. Ранее вообще с такими масками не сталкивалась. Это моди маска для лица зеленым чаем, девушка норм. Умойтесь и подсушите лицо полотенцем, распределите маску. Оставьте на лице на 15-20 минут. Снимите маску и помассируйте лицо. 159 рублей. Экспресс масочка. А, использовать быстро, удобно. Так что тоже спасибо, что положили в коробочку. А, еще здесь был а, вот такой вот а, крен для гук смягчающий. Никогда не пробовал. Очень интересно будет попробовать. Увлажняет, смягчает, устанавливают сухие, потрескавшиеся губы. Положу себе сумочку и буду носить тоже хорошее средство. Так, у нас в коробочке косметички осталось всего три продукта. Первый это крема так так так, так, так, так, так, это не то. Это у нас крем для контур глаз. Биорежен. Попробуем тоже. Специально разработана для восстановления, повышения упругости и увлажнения кожи вокруг глаз. Честно, не сталкивалась с такой э, фирмой. Так что интересно будет. Метеллярный лосьон для очищения кожи, удаления макияжа. Авены была в предыдущей коробочке. Мне средство понравилось. Хорошо удаляет макияж, очищает от остатков макияжа и загрязнения так что лишняя эта бутылочка для меня точно не будет и последнее средство, которое есть в коробочке это солнечный защитный флюид тоже от Авены защитой SPF 50 тоже попробую такая маленькая Саше ну в принципе на 3-4 раза ее будет достаточно так что девочки вот такой у нас получился обзор коробочки честно скажу, меня состав порадовал и вот этого добра <смех> хватит на месяц, это точно, чтобы экспериментировать, пробовать новые средства и выбрать для себя какие-то новинки. И потом их купить уже непосредственно в магазине в полноразмерном объеме. Если вам понравилось это видео и вы хотите еще обзоры на моем канале на тему косметики, то ставьте лайк, мне будет очень приятно. А на сегодня всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Всем пока-пока, ваша Яолин.